Привет всем. Добро пожаловать на вторую часть сериала "Не учат в школе", посвященную на этот раз женской репродуктивной системе. Во-первых, дисклеймеры. Я обозначил это видео как 18+, с тем, чтобы не было проблем с системой рейтинга в YouTube, потому что как она работает, никому не известно. Робот не робот, люди не люди, что за люди? Так что кому надо, тот залогинится и посмотрит. Второе. Здесь будут использоваться изображения человеческой анатомии. Что-то рисованное, что-то смоделированное, а что-то документально сфотографированное. Так что у кого слабые нервы, прошу выйти из зала. Я сам из тех людей, кто присутствовал на родах, и не жалею об этом, пошел бы снова. Но знаю, что это не для всех. Хотя тематика, которую я здесь буду раскрывать, имеет большее отношение к пониманию вообще механизма работы. И частично будет касаться сексуальной техники. Поймете почему. Третье. Я не врач, от слова совсем. У меня нет никакого медицинского образования. Я ни разу в жизни не присутствовал в анатомическом театре и не могу ничего сказать по этому поводу. То, что я здесь буду излагать, это, так сказать, наилучшая информация, которой я обладаю на данный момент. Если найдутся желающие профессионалы прокомментировать этот ролик, те, кто действительно видел человеческое тело открытым, это было бы интересно. В моем личном понимании вопроса революция произошла после прочтения книжки Робина Бейкера «Sperm Wars», она же «Постельные войны», вставляю ссылку в углу. Собственно, после прочтения книжки Бейкера у меня наступил переворот в сознании и осознание анатомии, в том числе женской анатомии. И поначалу, будучи шокирован той информацией, которую я прочитал буквально в первых главах, я тоже полез проверять ее в трехмерный атлас. И довольно быстро убедился, что да, скорее всего, видение Бейкера Намного точнее, чем то, что нам преподается обычно. Я буду отталкиваться и регулярно возвращаться вот к этой картинке, которую я использовал в прошлом ролике, вставляю ссылку в углу про мужскую систему. И, собственно, на ней я буду показывать, в чем основные ошибки и неточности в изображении и представлении потом, на основе этого изображения, о женской репродуктивной системе. В английской литературе эту картинку называют «бычья голова». Нельзя сказать, что это совсем уж прям полная стопроцентная ложь. Но также и категорически нельзя сказать, что это правда. Эта картинка имеет примерно такое же отношение к реальному строению женского тела, как, скажем, контурная карта к глобусу, а еще точнее к земному шару. Если вы на контурной карте будете рассматривать, скажем, города, которые находятся относительно близко друг к другу, то вы всегда можете довольно точно посчитать, какое между ними расстояние. Пусть даже с учетом рельефа, если вы знаете, скажем, высоту над уровнем моря. Но если вы начнете считать расстояние между точками, которые находятся диаметрально на разных точках глобуса, то по контурной карте у вас будут существенные ошибки. Вы сами знаете почему. Смотрите, кто такой Меркатор, чем он знаменит. Если попытаться по контурной карте померить площадь, то вас тоже ждут существенные ошибки в зависимости от того, где вы будете площадь мерить. И я осмелюсь утверждать, что вот это искаженное представление на основе контурной карты влияет, во-первых, на понимание механизма работы системы, а во-вторых, как это неудивительно на качестве и понимании механики секса. Итак, в первой части моего доклада придется вовлечь воображение, потому что я хотел бы сюда вставить, и я знаю, что сюда можно было бы вставить, но не могу этого вставить по цензурным соображениям. Думаю, подавляющая часть зрителей, смотрящих этот ролик, знает, что такое хентай. Это первое. Во-вторых, для тех, кто не знает, по-английски рентген называется X-Ray, пишется через тире. x рей то есть лучи X дословно. Если вас не затруднит пойти даже в Google, в раздел «Картинки» или «Видео» и набрать «Хентай X-Ray», вы увидите целую серию картинок и роликов, где изображена порнографическая сцена какого-то рода, движущаяся либо неподвижная, где используется такой технический прием для изображения полового акта. Художественное изображение, подчеркиваю. Местами в теле девушки сделаны такие прозрачные участки, иногда совсем прозрачные, иногда полупрозрачные. И через эти участки видно расположение внутренних органов. Как правило, как раз в этих картинках используется та самая бычья голова в какой-то проекции. И по этим картинкам замечательно видно, что у авторов либо намеренно введены искажения, искаженные представления об устройстве женской системы, либо это такое иногда бывает намеренно-комедийно-извращенное, шуточное изображение. Я вполне допускаю, что местами это реально шутка. Итак, в чем же обычно шутка заключается? Ну, пример средней экстремальности. Я буду показывать курсором, так что следите за ним. В примере средней экстремальности, где-то вот в этой области, находится головка пениса. Согласно схеме, это дальняя часть влагалища. И во время семиздержения, которое там обычно изображено, сперма выстреливается прямо вот в эту полость, в область матки. И согласно этой картинке, все очень логично и так и может быть, да. Получается, что ну, логично, если здесь пенис, и он выстреливает какой-то жидкостью, то значит жидкость попадает сюда и как-то здесь распределяется. Может даже захлестывать аж вот в боковые проходы. Более экстремальный вариант. Когда по-настоящему, так сказать, герой мужского пола поднажал, то пенис проходит через вот этот канал, раздвигает его. По-научному это называется шейка матки, я про нее много сегодня буду говорить. И головка пениса оказывается где-то вот в этой области. Уже примерно там, где ну, в случае беременности начинает развиваться зародыш. И уже находясь здесь, пенис выстреливает тоже. То есть тут такое облако спермы. Хотел бы я сюда это вставить, чтобы, чтобы вам не нужно было это искать. Но не буду рисковать цензурными соображениями. Просто поверьте, что это есть. Но советую посмотреть. Таких картинок много. И вот, к сожалению, на основе подобного хентая ну и какого-то подобного творчества это не обязательно изображается в технике хентая. Иногда это бывает какая-нибудь трехмерная графика тоже. У подростков часто складывается совершенно искаженное представление о внутреннем устройстве женской репродуктивной системы. Даже трудно сказать с учетом вот этого хентая, какая ошибка на этой картинке, на которой мы сейчас смотрим, самая большая. Их сразу несколько, естественно. И, собственно, то, что я буду говорить, наверное, ни для одного медика не секрет. Это секрет для тех, кто медицины не касался и в анатомическом театре не занимался. Ну, давайте разбирать по частям. Во-первых, давайте оценим размер всей этой конструкции. Потому что первое, о чем думает глазомер, что вот эта часть примерно соответствует ширине головки пениса в состоянии эрекции, который по-научному называется фаулос в этом случае. Пениса-фаллос не одно и то же. Соответственно, если вот это вот размер примерно головки пениса, то... Может создаться такое ощущение, что вот эта вся конструкция, она доходит где-то так до нижней границы легких. Примерно вот здесь должны быть ребра, да? А, соответственно, яичники попадают вот то туда, где у обычного человека находятся почки. Ну, может быть, чуть ниже. Да? По крайней мере, у его трубы точно находятся где-то там. Каковы же реальные размеры матки? С чем мы имеем дело? Я буду пользоваться одной из картинок с ультразвуком брюшной полости. Я буду к ней возвращаться много раз на самом деле длина вот этой конструкции от окончания влагалища до верхней грани условно около 8 сантиметров в обычном состоянии конечно 8 сантиметров сравните с длиной пениса даже пениса не очень больших размеров и сразу сопоставьте как должен соотноситься размер вот этой вот части и вот этой вот части что это означает на практике? Давайте посмотрим на уже знакомом атласе. Сегодня я буду использовать их два. Если мы включаем человеческое тело, если взять расстояние между промежностью и пупком, то примерно середина этого расстояния – это верхняя граница матки. Верхняя. То есть всего чуть-чуть выше, чем лобковая кость. Вот видите, да, картинка отдаленно напоминает классический разрез, который я только что показывал, бычью голову. Вот лобковая кость. Вот тазобедренный сустав. И вот верхняя грань тазобедренного сустава проходит практически через центр матки. Еще раз показываю, да? Примерно середина расстояния между промежностью, самой нижней точкой промежности, и пупком. Это примерно центр или даже верхняя граница матки. По ширине, обратите внимание, расстояние между яичниками, ну, на глаз можно сказать, что примерно одна треть от ширины тела в этом месте. То есть, вот, есть вот этот тазобедренный сустав, то снаружи, как раз на уровне тазобедренного сустава, это где-то одна треть, если смотреть в передней проекции. Можете пальцами примерно сопоставить какой-то размер. То есть поперечник вот этот составляет где-то, ну, порядка сантиметров 5, что-то в этом духе. Так что первое искажение – это размер и масштаб. Далее мне не терпится перейти ко второму искажению, потому что оно самое принципиальное. И оно радикальным образом влияет на все представление об устройстве системы. А именно… Еще раз подчеркну, что я никогда не занимался в анатомическом театре. Правда я смотрел учебные видео, но на них мало чего видно в этом смысле. Возможно, если достать матку из человека и разложить ее на столе на медицинском, возможно она будет выглядеть как-то похожим образом, в смысле взаиморасположения объектов. Но все дело в том, что внутри она расположена совершенно иначе. И чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на нее в профиль. Делаем магический трюк. Упс. Вы видите, как поменялось ваше представление об этом сразу. Возможно, вы и эту картинку видели в разрезе, но плохо понимаете, какой из этого следует вывод. Вот смотрите второй атлас. Он, правда, устроен несколько страннее, поэтому его сложно повернуть. Но тем не менее, вот вид в профиль. В данном атласе вот эта вертикальная ось. Ровно одинаковое положение. Заметьте, что даже два разных 3D-атласа тоже изображают по-разному. И какой из них более достоверный, я вам сказать не могу. Это во-первых. Во-вторых, возможно и очень вероятно, что между различными людьми это расположение различается. Люди не одинаковы настолько, что прям совсем совпадать. Даже в самой дешевой Камасутре, например, написано, что расположение влагалища бывает низким, средним и высоким. Иными словами, вот этот угол может быть различным. Протяженность его тоже может быть различным. Размер его тоже может быть различным. Это индивидуальная особенность человеческого тела. Между этими двумя атласами хочу обратить внимание на угол, который образует матка, линия такая условная, да, центральная линия матки, ось, и ось влагалища. Вот здесь это угол даже меньше, чем 90 градусов. И вот это расположение ближе к тому, что описывает Робин Бейкер в книге в своей. На втором атласе, как мы видим, тоже угол есть, но он чуть больше 90 градусов. И здесь вы видите, влагалище изображено несколько выше, если сравнивать с этим. Здесь почти где-то 45 градусов, близко к 45 10,60 или даже больше 60. Но идея от этого принципиально не меняется, про механизм. Я скоро покажу почему. А теперь посмотрите, вот возвращаясь к тому хинтаю, с которого я начинал свой рассказ. Представьте, что некий очень упертый и усердный молодой человек очень хочет доставить женщине удовольствие и со всей силы вгоняет достаточных размеров половой член вот по этой направляющей. Достаточно понятно из этой картинки, что он ни при каких условиях не сможет войти вот в это место. Если только его пенис не умеет изгибаться. Это во-первых. А во-вторых, это будет дальше, что он сможет пройти шейку матки. Но даже геометрически это невозможно физически. Зато, чего легко можно добиться, это серьезных болевых ощущений вот в этой области. Так что глубже не значит лучше. Это может доставлять какие-то особенные ощущения у наружного входа. Но не здесь, у дальнего конца. Далее. На всех картинках подобного рода, с упорством достойно лучшего применения, вот в этой области, в центральной матке, изображается такой пустой участок, который заполнен непонятно чем, то ли жидкостью, то ли воздухом. Ну, на самом деле никаких пустот в организме нет, он их просто не допускает. Когда человек, например, просто даже двигается, меняются взаимно размеры органов, например, человек выпил воды, она прошла через кишечник, что тоже поменяло какую-то форму органов внутри, и потом вызвало наполнение мочевого пузыря. В пузыре нет как бы воздушного части. Он просто увеличивается в размерах, потом уменьшается в размерах. Раздвигая при этом остальные органы. И так происходит и с прочими органами. Например, с кишечником. Или когда вы, например, поворачиваете корпус. Органы внутри перераспределяются. Они могут перераспределиться даже от того, что вы напрягли определенные мышцы. Снаружи тела или внутри тела. Так что человеческий организм не есть статическая конструкция. Там все связано динамично. И это не Лего, где все лежит жестко. Вот чем вредят для этого представления пластиковые модели, существуют отличные, очень красивые учебные пластиковые модели, например, сборка-разборка по деталям типа Лего женской репродуктивной системы. Но все эти пластиковые детали не показывают динамичности конструкции, что она вся подвижная и все меняет форму. А как на самом деле выглядит вот эта область, если, конечно, у нас речь не идет про беременность или что-то в этом духе? А это можно увидеть из УЗИ. Вот смотрите, это. Как бы продольный разрез. Вверх здесь это живот. Обратите внимание, что есть искажение, потому что вот эта стенка, которая вверху, это брюшная стенка. Здесь идет часть кишечника, соответственно. Это мочевой пузырь. Обратите внимание, что он немножко искаженной формы. Скорее всего, это потому, что сейчас вот в это место, снаружи, врач нажимает щупом УЗИ. Такая тупая штука, похожая на молоток. Поэтому здесь есть нажатие, и форма несколько изменилась. А вот вам центральная ось матки, вид сбоку. Вы видите, здесь просветы, пустоты, место, куда может зайти пенис, выпроснуть сюда некоторый объем спермы. Здесь же можете на УЗИ посмотреть. Вот, смотрите, это влагалище, его конец. А вот это то самое, что мы будем потом плотно рассматривать, шейка матки, опять же. Здесь очень хорошо видно, обратите внимание, здесь лучше видно, чем даже на 3D-картинке, что как бы коридор, по которому заходит пенис, он кончается тупиком, а шейка матки находится... В обычном состоянии убранный как бы в потолок. То есть в конце этого коридора люк в потолке. И в спокойном состоянии он не занят ничем. Обратите внимание, влагалище здесь тоже нет никаких просветов. Вот это вот, это жидкости и клизистые оболочки. За одним исключением я потом расскажу вот про эту область, что происходит во время полового акта здесь. Здесь действительно бывает некоторая такая пустота специального назначения. То есть еще одно искажение, которое видно на этой картинке, что влагалище изображено таким как бы статической гофрированной трубой, по которой пени, соответственно, заходит туда и обратно. Это неверно. Про это Робин Бейкер пишет прямо. На самом деле, в обычном состоянии, здесь, например, этого не видно на 3D, в обычном состоянии эта трубка схлопывается. Возможно, она может разным образом схлопываться у разных людей, то есть у кого-то по вертикали, у кого-то по горизонтали, у кого-то, может быть, даже по диагонали. Но в любом случае она схлопывается практически в нитку. Когда пенис проходит по этому как бы чулку, он его раздвигает. Как только пенис выходит, он снова схлопывается и задвигается. Я не буду вставлять сюда это видео по той же самой причине, почему не вставил видео про хентай. Но я даю сейчас ссылку в углу, посмотрите УЗИ-съемку полового акта. На ней замечательно видно, как пенис заходит и выходит, и обратите внимание именно на то, что происходит с логалищем, с его дальней частью. Это абсолютно соответствует строго тому, что описывает Роббин Бейкер, как работает механика этой системы. К сожалению, лучшего качества видео не нашел. Вероятно, это участок из какого-то документального фильма. Если удастся найти исходник, найдите, выложите будет интересно. То есть, вы видите, что ошибки подобного рода от них не избавлены ни трехмерной модели, ни пластиковые модели. То есть, когда люди хотят или могут изобразить что-то искаженное, они изображают. Идем дальше. Видите, вот здесь вот этот замечательный просвет прямо сквозь шейку матки. Из этой картинки действительно создается такое ощущение, что, ну, как минимум, палец сюда можно вставить. На самом деле, это место называется шейка матки, и она не просто очень плотно закрыта, она непроницаемо закрыта. В невозбужденном состоянии, то есть вне полового акта, нижняя часть шейки матки, она как бы схлопнута. Она убрана из этого коридора. Помните, да, что вот это вот искажение здесь, что на самом деле... Здесь прямой угол, идет изгиб, то есть вот здесь мы идем, грубо говоря, горизонтально, а вот это подъем вертикально наверх, почти под 90 градусов. Соответственно, низ шейки матки, он должен провисать как бы с потолка. И в обычном состоянии он не провисает, он убран, как закрытый люк. Конечно, лучше это смотреть на трехмерной модели, так что я переключаюсь. Давайте попробуем сделать полупрозрачный. Вот смотрите, я сделал полупрозрачным и матку, и влагалище. Обратите внимание, как даже на трехмерной модели изображена шейка матки. Смотрите, особенно сбоку. Конечно, здесь что-то такое среднее между тем, что описывает Робин Бейкер и тем, что изображено на картинке из школьного учебника. Но все-таки это ближе к истине. Здесь изображен такой средний как бы, момент провисания. То есть шейка матки провисает вниз, и она почти закрыта, но не совсем закрыта. Так вот, по Бейкеру она должна быть практически полностью убрана вверх, и здесь должно быть просто такой круглый ровный конец коридора, скажем так. И если в него заходит пенис, то он упрется логично вот в эту стенку, если он, конечно, достанет вдруг. Проверяем на втором атласе. Вот, смотрите, даже на трехмерном атласе очень непросто поймать правильный ракурс и подсудить правильные органы. Вот, смотрите, я выделил шейку матки, которая называется cervix по-английски и также по-латыни. И вот, как по мнению авторов этого трехмерного атласа, выглядит cervix в таком спокойном или полуспокойном состоянии. Ну, в общем, похоже на то, что изображено и в первом атласе. И это, опять же, ближе к тому, вот по этому атласу, к тому, что описывает Робин Бейкер. То есть почти убран в потолок, вот этот как бы выпускной люк, или как Робин Бейкер его называет, хобот. У него есть причина, почему он его называет именно хоботом, а не чем-то другим. Он убран наверх. И вот этот вот проход, собственно, шейки матки, он абсолютно схлопнут. Он практически непроницаемый. Обратите внимание на разницу изображения с картинкой. Как посмотреть шейку матки, как она выглядит на самом деле? Ну, это делается с помощью специального прибора. Либо с помощью какого-то оптического сенсора, который запускает влагалище. Либо с помощью, например, существует такой прибор, который называется спекулум. По сути, это такие щипцы наоборот. То есть они работают не тем, что они сжимают что-то, они разжимают. Вот эта часть вводится влагалище, врач нажимает на ручку, соответственно, раскрываются стенки вверх и вниз. Он располагается вертикально. Бывают металлические, но они, видимо, более прочные, но менее приятные на ощупь. А это, вот, судя по всему, пластиковый, сделан из прозрачного материала, в том числе, чтобы облегчить наблюдение. Так вот, что с его помощью видно. Вообще, эта картинка изображает изменение вида и свойств шейки матки в зависимости от дней цикла, обычного здорового цикла. Шейка матки не одинаковая в разные дни цикла. Она ведет себя по-разному. Вот смотрите, если это верх и низ, вот эти пластиковые части, это, соответственно, скорее всего, лапки прибора. Вот этот вот хоботок вдали, это и есть та самая шейка матки. По этой картинке много чего интересного видно, замечательного, ну, кроме того, что, естественно, день 11, день 20 различаются, как вы видите, но не это главное сейчас для нас. Хотя пластиковые лапки меняют форму прохода и как бы искажают его, он не так выглядит, если бы этих лапок внутри не было. Тем не менее, даже здесь видно, что... Отверстие в шейке матки находится сверху, оно сильно смещено вверх, хоть оно закрыто вот здесь, а здесь более открыто, но находится оно вверху. Вторая вещь, которая здесь интересно видна, это то, что очевидно, что у разных женщин и по горизонтали расположение не обязательно симметричное. Это вообще свойственно человеческому телу, оно не идеально симметрично. И думаю, вы достаточно знаете, да, что и ваш собственный пенис, скорее всего, тоже в чем-то несимметричен, и у большинства людей он несимметричен до какой-то степени. И из этого, среди прочего, следует, что для разных женщин, точнее, для разной комбинации конкретного мужчины и конкретного женщины, могут подходить совершенно разные позиции. Потому что пенис в неудачной позиции, в упершейся вот эту самую шейку матки, может доставлять серьезные болевые ощущения. Собственно, если вернуться к трехмерному изображению, вот смотрите, да, что при сильном проникновении, сейчас я ракурс получше выберу, вот смотрите, при некоторых комбинациях расположения головка пениса может попадать вот сюда, вот в этот тупик, упираться. Вот в этот тупик, но это чаще, конечно, всего. И, наконец, при неудачном стечении обстоятельств, прямо упираться в саму матку непосредственно, в шейку матки. Что весьма вероятно может вызвать очень болезненные ощущения. И вот сюда тоже, кстати говоря. Причем, заметьте, что здесь как бы коридор короче, чем здесь, существенно. Так что от комбинации конкретного мужчины и конкретной женщины может быть совершенно... Разное проникновение по свойствам и по ощущениям. От того, например, лежит ли женщина на спине или на животе, ну, это более-менее очевидно. Но, например, оно также будет различаться, если женщина лежит на правом боку или на левом боку. Это тоже будет различаться. На одном боку может быть замечательно, а на другом боку могут доставляться очень неприятные болевые ощущения. Тем не менее, видите, что на УЗИ шейка матки убрана. Здесь чистый проход оставлен с тупиком. И между прочим, обратите внимание здесь же, здесь в процессе этого, этой диагностики врач проводил измерения. Вот, например, поперечник матки, да, то есть это ее толщина, она указана прямо здесь. То есть это высота 3,2 см, вот эта вот толщина. 5,64 см, это вот, видимо, от, там где кончается шейка матки и начинается сама матка. Вот это расстояние 5, примерно, сантиметров. Вместе с шейкой матки, ну, примерно вот такой же еще прибавить да сюда. В общем, получается где-то 8 с копейками. Вот эта вся вот эта длина. Вот с чем мы имеем дело. И да, теперь опираясь на трехмерное изображение, подумайте, например, смотрите, вот взяла женщина и выпила воды. Ну, какой-нибудь приличный объем, скажем. Бокал или два вина. Через какое-то время они наполнят мочевой пузырь. И вот эта часть расширится. Как только она расширится, матка вот в этом месте... И шейка как раз матки приподнимется, весьма вероятно. То есть будет сдвинут вот в эту сторону. И вот этот угол, который здесь образуется, поменяется. Вы понимаете, что из этого следует? Что люди, которые не поели, люди, которые поели, сексом будут заниматься по-разному. Помимо того, что с полным желатом и двигаться неудобно, и могут быть всякие побочные эффекты, типа бульканье. Но кроме прочего, еще и изменится то, какая поза подойдет. Потому что вот этот вот угол шейки матки здесь изменится. Итак ближе к механике полового акта, что это все означает для мужчин, для женщин, для пары в целом. Итак, вот эта трубка схлопнута, и это вполне логично. Здесь, здесь не может быть ни воздуха, никакой жидкости, да, потому что она выходит прямо наружу. Организм женщины защищается от инфекции. Это было бы странно, если бы воздух свободно ходил туда-обратно. Соответственно, как женский организм защищается? Там ворсистая слизистая, и по этой слизистой постоянно стекает такой поток, Вязкий. Довольно медленно, но постоянно. Фактически женский организм образует такую реку. И любые микробы, или там полезные штуки типа сперматозоидов, вынуждены плыть вверх по течению, чтобы преодолеть этот вот участок. Это происходит всегда. И этим материалом постоянно покрыты стенки внутри. Всегда. Это как бы технический поток, который всегда работает. Но! Как только женщина начинает возбуждаться, то есть готовится к половому акту, логалище выделяет такую более прозрачную, более простую жидкость. Эта жидкость смешивается вот с этими остатками того, что здесь стекает по стенкам постоянно, и образует очень хорошую смазку. Но это не только смазка, она еще обладает целым рядом особенных свойств. Смешиваясь две вот эти вот жидкости, да, то, что было на стенках и то, что выделилось при возбуждении, обеспечивает, собственно, комфортный, полноценный Половой акт для женщины. вообще для мужчины тоже. Те, кто имеет опыт секса без презерватива, знают, что если мужчина попытается войти в женщину на сухую, то это может кончиться просто травмой для пениса, для уздечки или чего-то еще. Потому что скольжение нужно обоим. От этого никуда не деться. По мере того, как женщина возбуждается и непосредственно перед половым актом, и во время, так сказать, когда начинаются уже поступательные движения, и здесь раздражаются определенные нервные центры, Происходит несколько разных вещей, и вообще много чего происходит в организме, но главное, что происходит, шейка матки начинает увеличиваться в размерах. Она становится похожей реально на хобот, который свешивается под действием силы тяжести и практически касается пола этого воображаемого коридора. Собственно, этот момент мужчина может довольно легко почувствовать, если женщина действительно хорошо возбуждена и имеются шансы на настоящий вагинальный оргазм, то... В точке высокого возбуждения при прохождении пениса вот этой вот части, когда он проходит вот этот вот участок непосредственно мимо шейки матки, ощущается такой как очень легкий, очень мягкий клик. Он хорошо ощущается, ну конечно без презерватива ощущается лучше, чем в презервативе. И собственно этот клик обычно означает, что вы достигли дальней стенки влагалища и дальше нажимать не надо, потому что будет только больно. Больше никакого смысла в этом нет. Вторая вещь, которая происходит процессе уже полового акта, это то, что в зоне, куда опускается шейка матки, все-таки образуется некоторый такой пузырек пространства. Образуется он для того, чтобы потом принять туда, собственно, семя, которым выстрелит мужчина. Когда мужчина, наконец, выстреливает, и пенис отсюда уходит, то за ним, опять же, схлопывается проход влагалища. Но здесь остается такой шарик небольшой, зона, которая Женское тело подготовило специально для кратковременного хранения семени. К этому моменту шейка матки сильно возбуждена, и этот хобот опущен и находится там, куда его влечет сила тяжести. Поэтому, на самом деле, большого значения, в какой позе происходит половой акт, для зачатия практически нет. То есть это без разницы. Природа так предусмотрела, что это сработает в любом положении. И те, кто думают, что, например, если закинуть ноги куда-нибудь на стену, то это... Увеличивает сильные их шансы забеременеть. Нет, это не увеличивает сильный шансы забеременеть. Шансы забеременеть примерно одинаковые. Что происходит дальше? Дальше семя мужчины хитрым образом реагирует на жидкость, которой смазано лагальще в этот момент. А именно, сначала происходит коагуляция. То есть, первым мужчины сворачиваются в такие желеобразные шарики. Или один шарик. Именно в этот шарик, в этот момент, опущен этот хобот шейки матки. По мере того, как... Шейка матки начинает уменьшаться и опять приходить в свое, так сказать, свернутое, нормальное состояние. Она забирает с собой часть того, во что она была окунута. Робин Бейкер говорит, что сильнейшим образом на этот процесс действует женский вагинальный именно оргазм. Не надо путать вагинальный оргазм и клитеральный оргазм, это разные вещи совсем. Так вот, вагинальный оргазм предназначен именно для того, чтобы сильнейшим образом увеличить вероятность зачатия. То есть, если организм женщины хочет забеременеть по-настоящему, то он придает в этом месте ускорение процессу. А именно по этому самому хоботу идут такие судороги. Но они идут тут по многим органам в, этот, в этом месте. Но самое главное, что они проходят в том числе и по шейке матки. Ибо шейка матки делает примерно то же, что слоном своим, слон своим хоботом, когда он пьет там из лужи. И потом она начинает сворачиваться, уменьшаться. Приходить в свое базовое положение с закрытым каналом. То, чего хобот с собой не забрал, через небольшое время, примерно в районе 15 минут, снова декоагулируется. То есть вот эта вот желеобразная структура, которая сложилась из сложения двух жидкостей, она распадается и снова становится очень жидкой. И, соответственно, либо она выливается самостоятельно там ночью на простыне, отсюда голова у Робина Бейкера, которая называется э, Мокрой простыни». Либо, если женщина после полового акта ну, через некоторое время пойдет в туалет то, скорее всего, она сама не заметит, как организм вместе с мочой сольет в том числе и вот эту вот жидкость. она просто отторгнет отсюда. Во-первых, там ее уже ничто не удерживает, а во-вторых, вот эта вся часть будет сжиматься, и она поможет все это вытолкнуть. Часто женщина этого не замечает, как это происходит вообще. Тем более сейчас мало кто занимается незащищенным сексом, поэтому, я так понимаю, большая часть женщин, собственно, и не представляет вообще, как этот механизм должен работать в норме. И мужчин тоже не представляют. Собственно, с этого места сперматозоиды начинают свое финальное путешествие к яйцеклетке, если она вообще присутствует в женщине в этот момент. И это отдельный сложный процесс, который тоже у Бейкера очень хорошо описан, но в это видео я его вставлять не буду. Это тема для другого видео. Возможно, я его потом сделаю. Единственное, что здесь уместно сказать, что когда у женщин делается женская стерилизация, то, собственно, перерезание идет примерно вот в этих местах. его трубы, их либо режут, либо перевязывают... Либо делают и то, и то. Ну, в общем, существует несколько разных техник, как их перекрывает, Потому что яйцеклетка движется из яичника по этой трубе. И, собственно, где-то в этом районе, вот в этом промежутке, да, происходит обычно встреча между сперматозоидом и яйцеклеткой. И в норме ополторенная уже яйцеклетка выходит в матку и прикрепляется к стенке. Есть масса способов, каким этот процесс может пойти неправильно. Начиная от внематочной беременности, заканчивая там выкидышем. но это, в общем для обширного другого видео к тому же честно говоря по этой теме я знаю гораздо меньше так что не знаю подумаю буду ли я рассказывать или нет ну что теперь вы можете показать все неточности на этой картинке надеюсь что это повлияет теперь и на вашу технику секса в лучшую сторону вот смотрите это из женских пособий для изучения устройства женской системы как вы видите здесь тоже довольно сильное искажения. Да? вы уже сами знаете какие видите какие а вот, например, трехмерное учебное пособие для женщин, заметьте, которое сделано с тем, чтобы изучить собственное тело. Видите, да, что это трехмерная модель, и в этом месте идет изгиб, которого, собственно, нет на начальной картинке. Но даже здесь искаженное изображение шейки матки, прохода маточного канала, пустоты внутри матки, и мне кажется даже размер. Здесь тоже навод. Ну, не говоря уже, конечно, о том, что изображение вот этой вот влагающий как такой, постоянно раскрытой трубы тоже, в общем, мягко говоря, неправдоподобно. Но женщинам этой информации достаточно, например, для использования маточных колпачков или женских презервативов. Это достаточно. Так что видите, в очередной раз, карта не есть территория. Есть такая пословица. The map is not the territory. Не нужно путать схематическое изображение чего-то с реальным объектом. Особенно учитывая, что этот объект очень сильно меняется и по форме, и даже по расположению. И между разными людьми, и между разными фазами цикла, и между разными фазами сексуального возбуждения, и, возможно, какими-то еще факторами. Вот, смотрите, еще из женских пособий. Попытка в изометрии изобразить взаиморасположение органов, как вы видите, не очень удачная. Да? Не по масштабу, не по соотношению размеров, не даже, мне кажется, по углу. Зато правдоподобное изображение шейки матки. Она действительно так выглядит, если на нее посмотреть доскопом. Вот, смотрите, еще одно женское пособие из какого-то, может быть, учебника, может быть, пособие по исследованию себя тоже. Весьма неудачное изображение по вертикали, видите, да, что почти на уровне пупка яичники оказываются. Матка очень высоко неправдоподобна. Странный угол влагалища здесь. Вот, смотрите, еще одно изображение в изометрии такой, псевдоизометрии. Тоже можете увидеть, да, в чем неточности. Крайне странное изображение влагалища, взаиморасположение влагалища и матки, и яичников. Вот смотрите, например, это картинка из вроде как профессионального видео про операцию по хирургической стерилизации женской. Соотношение тазовой кости, матки, яичников и влагалища. Какой-то уже третий, четвертый там, или пятый способ изображения. Между прочим, это нарисовали хирурги, так что может быть вот это и ближе к истине. Просто по этой картинке получается, что Верхняя грань лобковой кости уже практически это и есть вверх матки, то есть даже еще ниже, чем вот в этих атласах. Что тут можно добавить интересного в завершение? Ну вот, например, некоторые думают, что точка G, она же точка Графенбурга, ну те, кто в нее верит, ладно, часто верят, что она находится где-то в большой глубине. И позы для точки G так обычно изображаются именно из-за непонимания вот этого угла наклона. Как будто глубокое проникновение обеспечивает нажатие на точку G. Точка G, вообще-то, находится на передней стенке влагалища. Вот здесь, примерно в 5-4 сантиметрах от входа. Так что, чтобы на нее регулярно нажимать, нужно входить, так сказать, под углом, который упирается вот примерно вот так, то есть как бы снизу. Тогда будет попадание примерно в эту точку, так сказать, усиленное нажатие на нее. Хотя, в общем, у какого процента женщины она реально есть действует, непонятно. А вот вагинальный оргазм не такая уж редкость. И по Робину Бейкеру он имеет принципиальную роль процессе репродукции. Так что, господа, нежнее во время процесса. Скорость и сила тут не главное. Направление и чувствование гораздо важнее. И нужно пробовать разное. Иногда достаточно поменять просто позицию на правом боку на позицию на левом боку. И результаты будут удивительными. Вот такая она непростая бычья голова. Спасибо за внимание. У кого есть комментарии по делу, добавляйте. Задавайте вопросы. Что знаю, отвечу. Но в очередной раз советую прочитать Робина Вейкера хотя бы первый том. Счастливо.